Всем привет, мои дорогие друзья! С вами, как всегда, я Саша, и сегодня я вам расскажу о модах, которые сделают Майнкрафт намного реалистичнее, чем он есть на самом деле. Ну что, ребята, поехали! Эй, эй, эй, эй, эй. Пятое место. Ambient Sounds. Данная модификация изменяет звуки игры до неузнаваемости. Мод также добавит кучу новых звуков природы и живности. Вы сможете услышать ветер в горах, пение птиц в лесу. Шум моря в открытом водном пространстве. Четвертое место. Dynamic trees. Этот мод заменяет игровые деревья на реалистичные, более красивые деревья. Они растут как настоящие. Скорость их роста зависит от биома и температуры. Дерево начинает расти с небольшого побега, постепенно увеличиваясь. От побега до взрослого дерева происходит более ста изменений. Деревья не будут расти в темноте. Листья, не находящиеся на солнце, погибнут. Само дерево может начать гнить. Если сломать нижний блок то дерево полностью упадет на бок. Это выглядит очень реалистично. Третье место. Beta Animal Models. Этот мод изменяет внешний вид животных в игре на более реалистичный и красивый вариант. Животные становятся похожими на настоящих. Только посмотрите на этого волка. А я ведь даже половину мобов вам не показал. Мод безумно красивый и мне очень понравился. Второе место Survival Ins. Мод сможет значительно усложнить выживание, введя четыре новые механики: Температура тела, жажда, психическое здоровье и влажность одежды. Если один из этих показателей будет на критическом уровне, то ни к чему хорошему это не приведет. Поэтому перед каким-либо путешествием нужно тщательно готовиться. Соблюдение всех новых ограничений заставит вас разработать совершенно новый способ для выживания в уже знакомой игре. Первое место Saving Seasons. Мод добавит в Майнкрафт плавную смену сезонов, отныне зеленое лето с редкими грозами плавно перейдет в оранжевую осень с частыми мелкими дождями, которая в свою очередь потихоньку перейдет в зиму с частыми снегопадами. Трава и листва будут меняться, а погода соответствовать времени года. На этом моменте я с вами прощаюсь, если вам понравилось данное видео, то обязательно подпишитесь на мой канал, поставьте лайк и поделитесь этим видео со своими друзьями. С вами был я, Саша Ари, всем удачи и всем пока!